Времени суток вы с любовью из моего домика древни. Наступило такое время, как цветение клубники. И очень важно знать, чем подкормить клубнику для хорошего цветения и для повышения урожайности. В конце мая, в начале лета у клубники образуются первые бутоны. Во время цветения она требует особого ухода. От этого зависит и качество и количество ягод. Пока клубника цветет, ее нужно удобрять, удалять лишние гусы, рыхлить землю, регулярно поливать. Чтобы получить высокий урожай крупных ягод с высокими вкусовыми характеристиками, важно подкормить клубнику именно во время цветения. Для этого используют специально предназначенные удобрения для цветущей клубники. И когда клубника цветет, ей нужен и калий, и азот, и фосфор, и магний. Поэтому подкармливают калийный селитрой. Для этого разводят чайную ложку средств на 10 литров воды. Можно также использовать и монофосфат кальция, калия, азофоску, амофоску, возможные гуми и применять согласно нанесенной на упаковке инструкции. Когда появляются первые бутоны, а затем завязи, клубничную плантацию, я подкармливаю органическими удобрениями, в частности куриным пометом. Эта подкормка улучшает вкусовые качества ягод, повышает урожайность. На 10 литров воды я закладываю на донышке обычный куриный помет. Настаивается. Мне надо недельку, чтобы настоялась. И перед каждым поливом 0,5 баночку беру жидкости и развожу 10-литровые вечки и поливаю клубнику, подкармливаю ее. Ну, перед дозировкой надо строго, конечно, быть, и следить за этим. То можно просто и навредить, если превышаешь норму этого коктейля. Еще я обсыпаю золую плантацию клубники очень хорошо это делать на влажную почву после дождя будет замечательно если вы рассыпите все перед дождем все это впитается в землю и будет просто замечательно и еще один момент чтобы увеличить количество соцветий в период образования завязи куста я опрыскиваю Борной кислотой на 10 литров воды, там 10 грамм пакетик растворяю и обязательно распылителем брызгаю по, ягод, по цветущей плантации уже для ягод. И еще очень недорогое средство, доступное, это поливать обычными дрожжами для выпечки. Тут все очень просто. Для приготовления этого удобрения нужно иметь наличие сахара Это очень быстрого приготовления. Готовится раствор. По следующему рецепту в емкость соответствующего объема то есть это 5 литров, добавляю 1 столовую ложку сахара, 5 ложек сухих дрожжей. Смесь хорошо перемешиваю до полного растворения ингредиентов и оставляю на 2 часа. Настоем. Удобряю клубнику, поливая каждый куст. Около стакана надо на кустик. 5 литрового раствора хватает на 20 кустов. Ну, так что примерно прикидывайте, сколько нужно будет вам раствора. Но перед тем, как вносить дрожжевую подкормку, обязательно надо почву увлажнить. Затем разводим раствор до необходимых пропорций и выливаем под каждый куст стакан жидкости. Благодаря этой подкормке ускоряется процесс цветения, увеличивается количество зависей, повышается урожай. И дрожжевую подкормку делают три раза за сезон. В начале весны, когда цветет клубника и во время плодоношения. При правильной подкормке и должном уходе будет собран большой урожай вкусных ягод. Именно во время цветения урожай клубники можно увеличить подкормив ее доступными и недорогими домашними средствами. Богатого вам урожая, друзья мои. Мир вашему дому.